Быть или не быть в волне новогодних корпоративов в 2022 году. Вы спасены. У нас есть вакцина от Рака. Здравствуйте. В эфире Нерньюз, студия Илья Андрей. Казанский федеральный университет представил модель работы Центра по организации временной занятости обучающихся Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета на первом онлайн-форуме Центров карьеры вузов России. По итогам 2022 года КФУ занял шестое место в рейтинге лучших вузов России по версии Headhunter. Кроме того, по данным единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений работа в России, за 2021 год университет находится на первом месте в Республике Татарстан по численности трудоустроенных выпускников и и на третьем, среди образовательных организаций высшего образования России. Компания Microsoft открыла россиянам доступ к скачиванию операционной системы Windows. Подробности узнаете в следующем сюжете.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 Новый год совсем близко. Это значит, что наступает пора корпоративных вечеринок. О том, как Республика Татарстан готовится к этому периоду, смотрите далее. Традиционно декабрь – пора новогодних корпоративов, подготовка к которым до ковидных времен начиналась, как правило, заранее, с отдельным бюджетом на артистов и угощения. Пандемия сократила горизонт планирования, добавив неуверенности в завтрашнем дне. В 2022 году сложилась другая картина. Многие предприятия либо вовсе отменили праздничные мероприятия, либо до сих пор находятся в раздумьях. Уместно ли это на фоне текущей ситуации в стране? Отмена корпоративов связана с общей обстановкой э, в стране, в связи с э, военной операцией. Э, просто в такой период э, люди не хотят устраивать э, масштабных э, празднований. Многие, опять же, уехали за границу, и людей, э, платиспособных людей стало меньше. На самом деле это да, влияет, спад он есть замечают его все и многие заведения в связи с этим закрываются, так как заведения уже просто не приносят прибыли. В связи с геополитической обстановкой в стране ресторанный бизнес действительно терпит некоторые потери, например, снижение среднего чека. Россияне стали сокращать необязательные траты, в частности расходы на развлечения. Как такие спады отразятся на малый бизнес? Конкуренция будет усиливаться и вполне возможно, что часть заведений будет закрыта или сокращена. А малый бизнес будет вынужден переключаться на какие-то новые э, сферы деятельности, более востребованные в данный момент. Возможно, нужно будет переходить не на э, торговлю и сферу услуг, э, к чему наш малый бизнес э, привык, э, а на э, производство. Многие рестораторы, предприниматели переходят на новый концепцию Лучше, чем... В ресторанах открывать лучше добавить несколько концепций, при этом понимать, что где-то могут заработать и при этом могут поднять средний чай. Одной из актуальных проблем сферы общепита является поиск персонала. Кадровый вопрос всегда остро стоял в ресторанном бизнесе, но особенно он стал ощутим после объявления в России мобилизации. По статистике, около 77% мужчин работает в сфере обслуживания. А это значит, что с уходом некой части мужского населения в общепитии возникли проблемы. Многие покинули Россию. Не хватает поваров, официантов, барменов. То есть, прям очень большая нехватка персонала, она ощущается. Следующий год для казанского рынка будет турбулентным. Многим отраслям придется на лету подстраиваться под меняющиеся обстоятельства и искать новые пути работы. Ключевая задача предпринимателей – это сохранить коллективы, гостей и их лояльность. Алина Красильникова, Фариза Хитоглы, Универньюз. Согласно статистике по онкологическим заболеваниям, каждый год в мире регистрируется примерно 10 миллионов первичных случаев. Ученые уже более 20 лет проводят исследования, чтобы выявить эффективные методы лечения и разработать ту самую вакцину, которая навсегда покончит с раком.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 22 декабря на кафедре филологии состоялось традиционное учебно-воспитательное мероприятие Крисмас, организованное Центром кафедры филологии. Целью данного мероприятия является ознакомление студентов с культурами европейских и азиатских стран, расширение лингво кругозора обучающихся. Вообще начиналось это 5 лет назад, с маленького мероприятия, которое, которое организовала вдохновитель этого э, Рождества, война. Войнахтон, Гульнара Таркировна. Тогда она собрала две маленькие группы в каких-то маленьких аудиториях. Они сидели и пели песни на немецком языке, были корпусы на немецком языке. Но вот сейчас этот праздник... Год от года он расширяется, масштаб у него становится больше. Интерактивные конкурсы и увлекательные задания способствуют формированию устойчивого интереса к изучаемым предметам. Создание творческих номеров предполагает не только закрепление полученных учебных навыков, но и дает возможность популяризации иностранных языков при дальнейшей профриентационной работе. Раньше у нас принимали участие только студенты, сейчас присоединились и преподаватели. И... Сегодня мы собрались, чтобы еще раз получить удовольствие нам, преподавателям, от своих талантливых и креативных студентов. И вам я тоже желаю, мои дорогие студенты, чтобы вы получили Огромное количество эмоций положительных от вашего участия в этом мероприятии. Главное зимнее событие кафедры отличало эмоциональная насыщенность. Мероприятие было наполнено теплом, позитивом, песнями и танцами на английском, немецком, китайском, турецком, туркменском и других языках. В воодушевленной и дружеской атмосфере прошли конкурсы на лучший творческий номер и самую яркую стенгазету. По завершении мероприятия участники были награждены дипломами, памятными призами и благодарственными письмами. Амир Ахтямов, Центр набережно Челнинского института КФУ, Универньюз. Открытки с детства. Выставка под таким названием откроется 29 декабря в 12 часов в музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. Она будет работать в рамках крупной выставки «Магия стекла», посвященной Международному году стекла и 145-летию со дня рождения русского химика, академика, преподавателя Казанского императорского университета Александра Арбузова.